Новая игра под названием Легенды. Ставь лайк, подписывайтесь на канал. Я выбрал этого. Значит, тут игра без игра без интернета. Не знаю, игра с интернетом или нет. Вроде бы обучение пока, поэтому без интернета. Так, окей. Батл. Ну, давай, давай, давай. Побеждаем мы. Ну, вижу, что игра без интернета. Поэтому я буду продолжать. Вот, играть дальше без интернета. Нет, Нет. боец, Your Legend and Давай а, так А что я проценты минус? Не жалею, с нами Так, давай, топ One, One новую, там, персонаж. Так, я бы, конечно же, хотел... Мэджика, Мэджика, можно? Деньги, да? Хм, максимум один персонаж. Глава, прокачать нужно А как не прокачать? Убираются нючки. Понял. Спасибо, бесплатно, да? Прокачка. Все. Прокачал, окей. Ра, может два воина? Отлично. Не нравится, так, ходим берем. два слоя, окей, okay, я понял. Два слоя, и мэджик, что я А, защита. Давай сюда. А, Вау, бой, давай, эээ. Мэджик, давай, тыщи. Не, бы классно без интернета. Можете сначала я. Потом с Кстати, привычка вот этого, она с другой игры, <с поэтому давайте потом я буду отдельные игры, стать игрушки и буду играть телефоне, а мне пока. Поэтому так. Победа, отлично. Ну что, я только один занимаю, А, все-таки нужно ее убить раньше самого. Так, новые атаки, новые сувениры. 5 хп, защита и дома. Конечно, дома хочу, чтобы высот закончился клас пойдет паснет на мой отряд Мы просто не разрушил мы точно чего не победит так как нам кто побеждает вроде бы мы отлично все мы в процентов победа корона 1. Прокачка, дома отлично, давай. Значит, давай. Потом, это Потом это все давай. Вау, лигина без нормаль. Клас. На плей. всем даним запустить а, так а кто из них сильнее ну, ладно это обычно не лайк а еще раз надо интернета <laughs> но блин тут тоже интернет нужен. ну ладно хоть обучились прокачка кода и прокачать кому -то. Нет, друзья интернет нужен слушайте я так не согласен ладно всем удачи пока иду и другую буду делать стрим полити э, пока не появится интернет интернет пока